Всем привет, ребята! С вами Шафосыев от Канал Деви. Это, это обычное видео, я буду, буду просто пить воду и все. Да и все. Простое просто видео, буду пить воду. Та самая кружка, которую я показывал в прошлом прошлом видео. Как сказать? Посмотрите там, ну, она есть. Это видео, ну красное не короткое, уже минута, почти минута, сейчас, так. Кстати, помните, я хотела показать, вот это вот, как стрелять надо. Не знаю, как вот так делают вот. они. Упала. У меня привык вот так стрелять. Ну, вы не видели, но ну, еще раз покажу. А, да. Берем так вот, как вам удобно. Я тоже лучше буду. Сейчас. Все, я показал, как надо стрелять. Стрелять крышкой. Вот. Осталось чуть-чуть напить. Это вода Вы Не подумайте. А, не как вы там. Но вы сами знаете. все Вот. Все, я попил. Ну что, с вами был я. Печатка Злывка, канал Дэви. Всем удачи, всем. Всем пока-пока.